Оу oh, да, и такое тоже бывает, забыть пароль от своего аккаунта в том или ином сервисе на сегодняшний день является максимально обыденным вопросом, благо восстановить доступ с учетом современных технологий не составляет большого труда, до тех пор пока речь не заходит о сбросе пароля Apple ID на iPhone. Все мы с вами знаем, что Apple это не просто высокотехнологичная компания, производящая поистине великолепные продукты, в каждом из которых присутствует та самая легендарная яблочная магия. Она может проявляться в большинстве мелочей, и по сути это трепетное внимание к деталям. Наряду с этой самой магией присутствует ряд таких же... Не магических нюансов, что ли, в большинстве своем связанных с работой не только iOS, но и всей экосистемы компании в целом. Уверен, что каждый хотя бы раз в жизни точно путался в интерфейсе iTunes при необходимости выполнить, казалось бы, на первый взгляд максимально банальную процедуру по типу установки рингтона на iPhone или загрузки музыки в стандартное приложение на устройство. Точно такие же моменты существуют и с аккаунтом Apple ID. Создать-то аккаунт мы создали, проще ничего нет, но вот что делать в случае утраты пароля? Пройти, конечно же, множество кругов ада, прежде чем вы сможете нормально все восстановить. А если так случилось, что вы вообще достали из игромов не самый актуальный гаджет и хотите, к примеру, его продать или подарить, то тут вообще... Пиши пропало. Можно было бы сказать, но нет. Прямо сейчас я продемонстрирую вам действительно рабочий метод, благодаря которому вы сможете сбросить или удалить аккаунт Apple ID на своем нынешнем или старом устройстве. Но давайте перед этим договоримся. Я покажу вам весь процесс от и до, дабы убедить вас, что все правда работает. И небольшой спойлер, все реально работает. Логично, не правда ли? Далее, вы проделываете все то же самое, что и я, и если у вас все получается и проходит успешно, вы ставите лайк этому видосу и пуляете подписку на канал. А если нет, то, как говорится, на нет и сюда нет. Итак, значит, рецепт приготовления блюда максимально простой. Переходим по ссылке в описании к этому ролику и загружаем приложение от ребят из Wuteki ID Lock на ваш компьютер. Доступны целых две версии для Windows и MacOS. Затем подключаем телефон с Apple ID Компу Lightning и запускаем утилиту. Среди четырех основных функций, отображенных в плитках, выбираем то, что в левом верхнем углу Unlock Apple ID. Затем соглашаемся со всеми пунктами и теперь остается дождаться окончания процесса. Буквально пару минут возможных перезагрузок грузок, манипуляций и… вуаля, блюдо готово! Далее нам необходимо пройти первичную настройку айфончика и дойти до экрана разблокировки устройства через Apple ID. Вместо ввода данных тапаем на раздел «Разблокировать через код пароль» и конечно же вводим пароль от нашего айфона. И вот теперь наконец-таки точно готово! После выполненной процедуры остается завершить настройку без ввода данных Apple ID и пользоваться телефоном как раньше. Обращаю ваше внимание, что после удаления Apple ID все данные на телефоне также будут полностью стерты, поэтому не забудьте сделать резервную копию вашего устройства перед сбросом аккаунта или убедитесь, что она у вас точно существует в облаке или в iTunes. И в целом всегда делайте резервную копию, а то перед съемками ролика я проверял работы для приложения через свой основной телефон iPhone 12 Pro и не обратив внимания на дисклеймеры полностью э, стер девайс, да. благо резервная копия хранится у меня в iCloud, поэтому не так страшно, Ну хоть проверил, что утилита действительно рабочая. Ко всему прочему, iDeLock поможет вам снять по пароль с экрана блокировки, удалить пароль от функции экранное время, а также стереть профили MDM, используемые для контроля устройств Apple в рамках определенных компаний и организаций. А на этом на сегодня, пожалуй, все. На всякий случай, ссылочки на приложение будет в описании к этому ролику и еще в закрепленном комментарии. До встречи в следующих выпусках, пока-пока.